Как найти свой участок для голосования? Узнать, где находится ваш участок для голосования, вы можете на официальном сайте Центра избиркома в разделе «Цифровые сервисы» или в личном кабинете на портале «Госуслуг» в разделе «Мои выборы», а также позвонив в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8 800 Голосовать легко!